В данной теме на поверхности для каждого самый важный вопрос. Вопрос не просто выживания, но приемлемого, если не хотите комфортного, будущего. Будущее – это тщательно обезвреженное настоящее. С другой стороны, Вселенная была создана без учета пожеланий комфорта для людей – Непостижимая по своим размерам, Большей частью она предстает для нас как холодная и недружелюбная. Даже на земле, нашей среде обитания, мы не всегда в безопасности. Когда удается избежать одних проблем, На горизонте появляются новые, еще более изощренные. У многих пропадает надежда на светлое будущее. В другой раз такие слова даже вызывают иронию, Человек не в состоянии управлять силами Вселенной. «Управился бы он сам с собой», — говорит классика. «И в этом вся фишка». Мир, в котором мы живем, становится все сложнее, и человеческий ответ на этот вызов сложности – не прятать голову в песок, а самим становиться все более сложными, проявлять больше свою уникальность и научиться жить мирно и гармонично с окружающим миром. При этом не стоит ожидать, что попытки изменить внешние условия немедленно приведут к значительному улучшению качества жизни. Кто-то мудро сказал, чтобы добиться подлинного улучшения судьбы, необходимо изменить сами основы, определяющие ход человеческих мыслей. Или, иначе говоря, мы таковы, каковы наши мысли. Ключ к счастью лежит в умении контролировать себя, свои чувства и впечатления, находя таким образом радость в окружающей нас повседневности. Наша леность, избыток желаний и парадоксальный рост ожиданий не позволяет нам активно сдвинуться в сторону преображения нашего внутреннего мира, вывести его из хаотичного состояния. Значит, должен быть нетривиальный подход к земной жизни. Оптимальное состояние сознания – это внутренняя упорядоченность. Такое состояние наступает, когда наша психическая энергия направлена на решение конкретной задачи. Познай себя, человек, цитируем, «И ты познаешь весь мир». Кому-то кажется, зачем мне это надо – и развиваться, и карму прорабатывать, напрягаться, ведь все равно так или иначе финиш земной жизни наступает у каждого. Последнее тоже верно. Но внутренний покой, состояние удовлетворенности, которое можно назвать истинным счастьем – наиболее важный показатель в жизни – Корни неудовлетворенности жизнью находятся внутри нас, и каждый должен разобраться с ними лично, своими силами, иначе дальше еще сложнее. Человек не может быть счастливым, будучи должником. Речь идет не только о финансах, это касается всех сфер жизни, точнее многих жизней, о которых мы не помним, чтобы сосредоточиться на данном воплощении. Как и результат родовых проблем, отсутствие гармонии между родителями и детьми, между супругами и другими последствиями искажений, приобретенных ранее, внешне кажется все благополучным, а внутренне человеку может быть очень тяжело. В таком случае кажется, что кто-то сыграл с нами злую шутку – с детства мы привыкли верить в благосклонность судьбы. В конце концов, весь никто не спорит с тем. Не станем продолжать далее на такой волне. Тем, кто желает внести в свою жизнь преображение, этот октябрь месяц просто подарок для такой внутренней работы. И именно в этот активный листопад можно рассмотреть проблемы рода, тем самым привести в порядок искажения во всей родовой цепочке, из-за чего страдают современные представители рода. Это достаточно серьезно, друзья, поскольку причинно-следственные связи тянут вниз доставляют много переживаний и более того. Основные события октября будут определять в первую очередь стационарные фазы судьбоносных планет Сатурна, Плутона и позднее Юпитера при переходе их в директное движение. В ряде предыдущих роликов мы говорили о влиянии судьбоносного Сатурна на нашу жизнь. Ссылка на один из них под видео и трех новых судьбоносных планетарных циклов с участием Юпитера, Сатурна и Плутона. Сейчас в человеческом познании начинается совершенно новая эпоха, эпоха синтеза, слияние воедино всех достижений человеческого разума. Это требует отделить разумное в них от ложного, знания от предрассудка. Все эти знания пройдут гигантскую переплавку, и из них родится совершенно новая система знаний и ценностей. Мы можем стать такими сотворцами лучшей жизни на нашей Земле. Такой шанс есть. Главный частильщик в этом процессе после Сатурна – Плутон, его воздействие не может пройти незамеченным. Уж очень выкручивать он способен каждого изнутри, отвечая за самые укромные уголки нашей души и очищая нас от мельчайших самообманов. Вызывая ощущение тотальной обнаженности, Плутон избавляет нас от безбожия. Главная неприятность в том, что обмануть его практически нельзя. Он предельно внимателен ко всем без исключения недостаткам. Учит нас спокойному принятию любых испытаний. Он ставит задачу гармонического сочетания сверхпокоя со сверхнапряжением. Круто! Существенно то что спасти всех нас может лишь преображение сознания, к каковому и стремится Плутон во всех своих действиях и давлениях. Плутон – это крайнее испытание, запредельное напряжение всех сил, тестирование всех своих возможностей. Он одновременно космический холод и подземный огонь. Он – это картина извержения Везувия. Солнечная система – живой организм, где каждый элемент имеет свои функции. Чем дальше планета находится от Солнца, тем сложнее ее задачи. Такой Плутон. Если у вас ретро-планеты в гороскопе, значит вы в любом случае будете копать в глубину, чтобы разобраться в причинах сферы данной планеты. Что там произошло? не понято и так далее. Пробуйте, пока время располагает к этому. Техник проработки кармы, включая карму рода, в интернете достаточно, потому мы не останавливаемся на них. Это начиная от искренней молитвы до тех пор, пока не появится жар в груди. Это может быть медитация, возможно регрессия или другое. Поскольку эта тема остро обозначена в настоящее переходное время, мы будем делиться своими наработками и размышлениями в ней посредством серии видео.